Однажды на меня с ней зашел такой инсайт, и это было в русском музее. На первом этаже, кажется, ну когда я там была, это была на первом этаже картина, я ее показываю внизу этого видео, кустодиева Купчиха за чаем. Я постановилась перед этой картиной, потому что от нее веяло такой безмятежностью, таким спокойствием и вот, вот я на нее смотрела, казалось, что птички поют, я их слышу, что вот это все такое в моменте находится эта женщина прекрасная, она наслаждается каждым моментом, все расслаблено, все спокойно, все тихо и если бы не одно «но». Я сама историк по образованию, я всегда смотрю в контексте разные произведения искусства, и я посмотрела на год, когда была написана эта картина. Это был 1918 то есть уже 4 года страна воевала, шла революция, началась гражданская война, и это было очень страшное время на самом деле. И я уже когда посмотрела на картину внимательно, вот эти всполохи, которые такого розового цвета, красного на небе, это не факт, что это закат. Это может быть и совсем другие явления, может где-то полыхает пожар или на это есть намек. Но женщина в абсолютной безмятежности, вокруг рушится мир, уничтожается класс купечества как таковой, наверняка вокруг голод, разруха, но вот этот момент остановиться, и она им наслаждается и спокойствия, мне показалось, что это очень вот это и хотел передать художник, который писал картину в этом году, когда вокруг было просто что-то что очень страшное, очень непостоянная и тревожная, а он пишет вот такую картину о том, как важно наслаждение моментом и важно пребывать вот в этом самом моменте. Посмотрите на эту картину внимательно. Если будете в Петербурге в Русском музее, зайдите, и посмотрите. Возможно, вы тоже ощутите то, что я вам сейчас передаю. Но внедрите это обязательно в свою жизнь и добавляйте в нее те моменты отдыха, расслабления, безмятежности, несмотря на то, что происходит в вашей жизни.